делаем из нее тампон uh, makeкиов белила розовый pink выше середины наберем a of пятно цветков uh, here is a spot of Почему тряпкой? Тряпка собирает лишнее вещество с холста, uh, the absorbs, uh, some extra from the canvas. впитывая его в себя, so it it. это даст удобство для выписки лепестков. Это будет более удобно, чтобы нарисовать лепестки. Кистью брш возьмем черный и изумрудную take some black and emerald и примерные очертания темной зелени and some rough outlines uh, of the dark green Чуть желтенького добавим. Let's add some yellow. Вытянем стволы. And stretch the stems. Подожду, когда вы выполните. For you. Стекло The глаз. Это муть увенчанная <coughs> бликом. Uh, it's uh, a blur with some flares. Взял голубой. I took some uh, light blue. Немного охры. Uh, a bit ochre. Примерные очертания. A rough outline. А дальше муть. И next the mud. Можно для, для настроения дать пару бликов. Uh, for the mood, uh, we could add some flares. Возьмем белило. Uh, let's take some weight нашей большой кистью big, uh, уложим лежачую плоскость uh, and paint, uh, a line plane. свет идет отсюда туда uh, the light goes, uh, from here, there. Поэтому здесь расположилась тень. Сохир so, из-под <coughs> Из теневой свет дает эффект дальнего пространства теневая здесь из-под нее <coughs> свет uh, here, то же самое здесь. The same here. Здесь можно и мутно, а здесь лучше подрезать. Uh, blur, и дать даже жесткость рисунка. And, uh, make some tough of the Это натюрмортные изобретения. Uh, they are still life inventions. Дырки просветов. Uh, the holes of the light here. Дырки создали тоже пространство воздух. Uh, and, uh, makes, uh, space. несколько лепестков сам в том числе мелких осус uh, мол. <coughs> тени от них на плоскости the shadow from them on the plane которые имеют цвет тени uh, which have uh, the color of the shadow Здесь цветок может коснуться э, края. Главное, чтобы не везде он касался. Здесь нет, а здесь да. Uh, right canvas, uh, left, uh, вот. Ну, можно здесь еще чуть-чуть было бы порисовать, но в принципе задача решена. Uh, here, вот, я готов с вами пообщаться на предмет uh, возникающих проблем. Uh, А, бадок, да, чуть-чуть виден, чуть-чуть виден ободок, ага, надо. Вот он где-то здесь берет начало. Мне сбоку, конечно, не очень удобно это делать. Можно, кстати, и на нем тоже блик, кто захочет, попробуйте, Ну, я не хочу, слишком много будет белых, они будут спорить между собой. но Пусть... uh,